на, на, на, на, на Варшилову поедет? На врач 102, да 102? 102. Да. Поехали. 102. крови нету? Ничего? А? Крови нету? Нету, нету. Врач Каширин 102, 102, 102 да? да? Да. Бля, представляешь, сзади, сука, пизданули, сука, блядь. Сосы. А в них руки там, ну... Там, напали что ли? Ну блять это так дохуя было блять А где у тебя одежда? Там блядь, я не, не, не, не, не стала ее убрать это она, Там кровь там блять Не, не стала ее убрать Сейчас у меня подружка выйдет такие от нас блять Знаете это там монтировка или чем? Блядь, сзади, где? Блядь, а, а где напали? Пока шире Перестреляю сам лично я, я, я даже не буду говорить Кого-то ловить лично блять Этого, этого со моим мучить буду Что этого, что этого блять они, они мне будто Будут отдавать пока, пока, До конца своих дней будут отдавать Питаки блять Что это Тварь, за, за сука, за голову -то? Или просто перевязали? Да нет там Там молюсь вроде да, молюсь, Фен либо что-нибудь, нет? Кого? Фен. Ну не не не, не хватит его, денег не хватит. Ксюш, что ты? Я все уже, мама, машину уже сел. Я я я идет, ты меня на улице выйди мне на пятаки водителю отдать. На улице выйди и все. Я без одежды я без одежды еду, они мне говорят, Ксюш, Ксюш через 5 лет уже приеду, и все уже. Через Она боится уже, как тварь. это а было? Просто, просто... так уебали, не за просто так, что ли? За что? Да нет, ну, у, у меня там предприятие, у него, короче, армян, а, а армян, если посмотреть, они не умеют, вот, там, короче, там Зиквале, там, я, я твою, твою маму мам, мам, там рот ебал, он, короче, там, полез, блядь, мне, мне, мне, мне пришлось найти, одному я, блядь, другому еб, он вот, там еб, в итоге, блядь, Это мне, мне, мне кто-то подошел сзади, кто-то ебнул, больницу меня увезли, лицу, и все, блядь Вот по ну вот блять, блядь Это золотый дом, бам два да, вот здесь дотаем сейчас В бочку сейчас, все, на битраки сейчас там не хочу в таком, блядь, виде, блядь, за заходи, сука, блядь работаешь. Всю ж, алло. Вс бля, я не хочу ты, я не хочу такое видео сюда в магазин приходить, бля. Света, свет, это свет. Вс свет. Бля, бля, я говорю, я говорю, в бочку доехал, бля, в бочку. Я за ч ты открыл? Я такой-то такое пойду вот сейчас, что ли, бля, или ч, блядь? Ты ч, блядь? Лох, что что ли, вот так вот пойду вот так вот что ли? Я говорю, да на улице выйди и все. 69. Давай, я, я доехал уже, все уже. Иди в, в, вниз, иди, все, 50 рублей. Я говорю, открою вниз 50, 50 рублей, да, и все. 69. 69, да. Стой И, блядь, Бахилы сними Бахилы сними Бахилы Уебёшься сейчас Опять поедешь Вот такое Бывают такие вот дела Пизды где-то получил Увидели сами.